Если вы не знакомы с этим, я постараюсь вкратце рассказать что к чему. За все время существования интернета было придумано множество способов передачи данных, но по сей день формат торрента остается самым удобным и скоростным. Воспользоваться им можно для передачи каких-либо файлов, папок друзьям. Это потребуется, когда контент имеет слишком большой размер, передать через сервис электронной почты или социальные сети его не получится. Возьмем видео объем которого превышает 1 гигабайт. Самым простым решением для передачи будет создать торрент-файл, который после отправляем другу любым доступным способом. Его размеры несколько десятков килобайт и он свободно на максимальной доступной скорости скачает контент. Данная фраза «скачать через торрент» означает скачивание какого-либо файла из сети интернет по определенной технологии BitTorrent будь то игра, фильм или программа состоит из частей битов. В интернете один и тот же файл фильм например может находиться на компьютерах у многих пользователей и если вы хотите скачать фильм через торрент, то он будет скачаться частями из разных источников, когда все части будут загружены они соберутся вместе в один целый файл. Благодаря тому что скачивание происходит с разных компьютеров пользователей достигается высокая скорость загрузки Большой плюс это то, что процесс закачки можно прерывать и возобновлять в любое время, без потери уже загруженных данных. Упрощенно говоря, торрент – это технология загрузки файлов сети по частям, из разных источников. Что такое торрент файл? Вся информация о файле, который вы хотите скачать через торрент, хранится в специальном файле, соответствующем расширению. В этом файле прописано, откуда будет скачиваться ваш файл, какой у него размер из каких частей он состоит и как будет загружаться. Торрент файл открывается в специальной программе в клиенте который умеет читать его содержимое и загружать то, что в нем прописано. Как пользоваться торрентом Для того чтобы что-то скачать через торрент вам понадобятся две вещи. Торрент файл, который содержит информацию о том, что вы хотите скачать, и торрент-клиент который умеет открывать и качать данные, которые прописаны в файле с соответствующим расширением. Остается только вопрос, как создать торрент для раздачи. Рассмотрим два способа, основанные на использовании двух самых популярных приложений. Итак первое что нужно сделать это скачать торрент-клиент. Я покажу на примере uTorrent. Устанавливаем и запускаем данную утилиту. В открывшемся окне жмем файл создать новый торрент. Как видите для быстрого создания можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl плюс N, после чего откроется еще одно окно, где нужно выбрать файл или папку, который хотим передать. Если файлов для раздачи много, то удобнее поместить их в одну папку, чтобы не создавать несколько торрентов. После того как указали папку или файл нажимаем создать, выбираем нужную папку куда будет сохранен файл торрента и сохранить, после чего всплывет небольшое окошко в котором приложение поинтересуется хотим ли мы продолжить без указания трекера нажимаем да все торрент создан я бы порекомендовал вам создать отдельную папку для торрентов чтобы не пришлось искать их потом по всему компьютеру теперь нам нужно добавить торрент на раздачу для этого снова запускаем программу и в том же меню файл выбираем добавить торрент указываем путь к ранее созданному файлу Выделяем его и жмем открыть, после чего видим еще одно окошко, соглашаемся, нажал да. После в списке торрентов появится наша раздача с соответствующим статусом. Кликаем по ней правой кнопкой мыши и здесь выбираем запустить принудительно. Теперь торрент файл полностью готов к раздаче. Осталось отправить созданный торрент файл тому с кем вы хотите поделиться вашими файлами. Пользователю тоже нужно будет скачать Torrent клиент и с его помощью открыть ваш файл, файл добавить Torrent, после чего сразу же начнется загрузка файла. По завершению на экране вы увидите уведомление о завершении загрузки. Следующий популярный торрент-клиент MediaGet, он является усовершенствованным торрент-клиентом. Это полноценный медиацентр с возможностью поиска скачивания необходимого контента. Создание торрента файла MediaGet для раздачи еще проще, чем в предыдущем приложении. Исправиться с этим под силу любому пользователю, включая и тех, кто далек от компьютерных технологий. Сделать это можно всего лишь в несколько этапов. С помощью мышки притаскиваем нужный нам для раздачи файл к левому нижнему углу MediaGet. Здесь так и написано: «Перетащите сюда файлы, чтобы поделиться». После чего приложение сгенерирует ссылку который нужно будет отправить другу. Перейдя по этой ссылке он скачает готовый торрент. Вот и все что нужно для раздачи в Mediaget, данная программа Информирует пользователя о статусе раздачи одними из следующих цветов. Зеленый – идет раздача. Желтый – образ файла загружен, но ссылка еще не сгенерирована. И красный – какие-то проблемы. Вариантов, почему возникли проблемы несколько. Провайдер не выдает чистого IP-адреса. Такое случается у пользователя с динамическими IP. Выходы из ситуации – подключение статического адреса. Файерволл блокирует все соединения решается правильной настройкой сетевого экрана. В роутере выключена или не поддерживается функция UPnP, Следуйте включить или заменить оборудование. У нас на канале есть хорошее видео о том как настроить роутер, смотрите по ссылке в описании под видео. Если вам понадобится отключить раздачу в торренте сделать это можно несколькими способами. Кликнуть правой кнопкой мыши по ней и выбрать стоп или полностью выйти из программы. Большое количество заданий стоящих на раздаче может ограничивать скорость для входящих данных, что в свою очередь может повлиять к примеру на быстроту работы в браузере или просмотре видео и так далее. Для того чтобы ограничить их скорость кликните правой кнопкой мыши по раздаче, выберите приоритет скорости, ограничите отдачи и укажите скорость ограничения. Как видите создать торрент раздачу очень легко.